приветствую дорогие друзья в четвертой части серии роликов по постройке легкого дальнолета я перейду к установке электронных компонентов коптера видео снято для тех кто начинает входить в хобби битые волки неба вряд ли найдут для себя что-то новое но лайкам и губенцам без разницы кто на них давит итак приступим в качестве полетного контролера и регулятора оборотов я выбрал от Airbot. рассказывать подробно про этот стек я не вижу смысла так как эта вода, перелитая не раз из стакана в стакан коллегами по ходу. Регулятор оборотов закрепил на нижнюю пластину. Коннектор для питания смотрит назад. Распаивая, старался обрезать все провода по необходимой длине. Для первой пайки по голой меди я всегда использую флюс для пайки. Предварительно я залудил все площадки на регуляторе, а также концы проводов, что облегчает процесс пайки. Провода фаз от каждого мотора к контактам регулятора не имеют жесткой привязки по подключению, так как вращение мотора впоследствии изменяется легко в конфигураторе балхеля. Далее поверх барометра я приклеил на клей момент кусочек поролона средней плотности. Наносить клей надо, конечно, вокруг барометра, избегая попадания на него. Паролон служит э, своеобразным барьером от прямых потоков воздуха, исходящих от пропеллеров что поможет более точно удерживать высоту. Подойдет поролон, идущий в упаковках курсовых камер. Устанавливая полетный контроллер на свое место, винты подтягиваются не сильно. Демпферы должны работать, поглощая ненужные вибрации. Далее надо убедиться, что поролон, наклеенный на бородатчик, не касается регулятора оборотов. Касаясь, ухудшает охлаждение выходных ключей. В одном из своих проектов у меня не хватило места под установку пищалки. Нашел э, выход, закрепив на стойку. На ножке печалки одел термосадку и на оба провода. Данный способ вряд ли подойдет для гоночных коптеров, а для доналетов с их редкими крашами вполне юзабельны. Минус печалки припавим к контакту BZ -а, э, на полетном контроллере. Управление пищалки идет по минусу. Плюсовой провод пищалки припаиваем к контакту 5 вольт DC. Вся периферия э, такая как LED-подсветка, GPS, камера и тому подобное подключается к контакту, помеченному как 5 вольт DC. Видеопередатчик я использовал и e chain TX805, к сожалению китайцы не смогли отправить запланированный размером 20 на 20, Я с ним я улетал без отвала связи на 15 километров. Можно заметить, что минусовой черный провод и желтый провод видеосигнала свиты в витую пару. Помогают от ненужных помех на картинке видео. От контакта видео, видеопередатчика, припаем провод на контакт э, выхода видеосигнала полетного контроллера, помеченного как видео Out. На этом контакте мы имеем э, миксированный видеосигнал камеры с показаниями телеметрии. Минусовой провод припадываю к ближайшему минусовому контакту. Зеленый провод Smart Audio подключаю к контакту SA на полетнике. По этому каналу идет управление видеопередатчиком, выбор каналов трансляции и мощности видеосигнала, передаваемого в эфир. Питание для видеопередатчика я беру не с встроенного стабилизатора, а с контакта, идущего от батареи. Встроенный стабилизатор напряжения и фильтры питания в видеопередатчике позволяет это делать. Провод видеосигнала и минусовой провод, идущий к курсовой камере, также завиты витую пару. Провод видео от камеры идет на контактную площадку Video in. Тайные камеры я беру с самого видеопередатчика. Как ранее сказал, в видеопередатчике имеется стабилизатор со встроенным оцефильтром от помех по питанию. Минус я беру с соседнего контакта. Далее я перехожу к установке мачты с GPS. Провода идущие контейне GPS и компасу проходят внутри трубки и мачты. Модуль антенны GPS имеет встроенный компас, он подключается по шине I2C. Сама антенна GPS подключается к UART у полетного контроллера. Что такое UART, физический протокол передачи данных и шина I2C советую почитать. Для общего понятия хватает и википедия. Минус питания антенны GPS и компаса подпаиваю к ближайшему минусовому пятаку на полетном контроллере. Плюс питания беру с контакта 5 Вольт DC. Как ранее сказал, контакты, помеченные буквами DC, идут со встроенного стабилизатора полетника и берут начало с портовой батареи, никак не нагружая USB при настройке полетного контроллера, подключенного к компьютеру. Вывод ACL шины I2C компас, компаса идет на TX3 полетного контроллера. С помощью прошивки для данного полетника UART 3 будет шиной A2C. Нарушая небольшую последовательность, что не суть важно, я припаиваю выход TX с модуля GPS на вход УАРТ-RX. Я заметил, что многие путаются поначалу, подключая RX-RX, RX, а TX-TX, что не есть верно. TX всегда идет к RX, а rx к TX. Так и происходит обмен данных по порту WART. Далее, RX от GPS мы подправим к TX 6-го WART. SDI и шина I2C компаса мы вешаем на пятак RX3. Как я ранее сказал, с помощью программных бубнов разработчики WART3 сделали последовательно шина I2C. Припаиваю коннектор питания коптера. Конденсатор в 470 микрофарад я закрепил непосредственно на коннекторе. Пока под изоленту. Если хватит этой емкости, то упакую в термоусадку. Посмотрим после тестов. На данном коптере я буду использовать LRS Crossfire. Приемник Crossfire Nano я также закрепил настойку. предварительно закатав термоусадку. Лага бин приемника можно производить без нажатия разных кнопок на нем. Провода также подрезаем по необходимой длине. Питание приемника идет от контакта плюс 5 вольт. Обратите внимание, что нет букв DC, как ранее, куда мы подключали периферию. Питание на приемник идет непосредственно от USB полетника что дает возможность настраивать аппаратуру радиоуправления не подключая бортового аккумулятора. Минус я припаю в ближайшей земле, обозначенной на плате буквами GND. Приемник Crossfire Nana подключается к первому варту, по этому каналу идет управление коптером и передачей телеметрии. Следовательно, TX1 с полетника подключаем к RX. Приемника А x у артоприемника вешаем на RX-1 полетного контроллера. Дальше мне остается закрепить антенну. Я распечатал небольшой крепеж. Насколько хватает длины провода, выношу антенну подальше от карбона. Так как, если вы помните, то я поставил видеопередатчик ранее, не запланированный в этот проект. И стоек 25 мм мне не хватило по высоте. Пришлось подложить пластиковые гайки, подняв верхнюю пластину на 2,5 мм. В будущем, конечно, видеопередатчик заменится на более плоский. Подключаю антенну видео. Подключаю видеокамеру. Ну, ну вроде все, можно собирать. Закручивая винты, смотрим, чтобы компоненты не касались друг друга. Антенну GPS я банально приклеил на циакрин. Конечно лучше закрепить термосадкой, но такого размера термосадки в наличии у меня не оказалось. Подключив GPS, осталось настроить коптер, чем я и займу в следующем видео. Друзья, это то, как я сделал сборку коптера. Возможно, кто-то делает по-другому, а кому-то будет полезен обмен опытом. Примы любые советы и пожелания. Видео не получается выпускать часто, потому как уходит много времени на обдумывание, как сократить до необходимого минимума ролики. И не разводить воды по часу, надоедая вам. На этом пока все. В следующем ролике покажу, как настраиваю я э с нуля в Постараюсь охватить все настройки, что я узнал за время занятия этим хобби. Удачи вам и вашим близким. Не забывайте про лайки, дизлайки с бубенцами.